Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы для вас подготовили новый видеоролик. Это большое тестирование основных камер видеонаблюдения, которые продаются на сегодняшний день. Это большое тестирование. Подобный видеоролик мы записывали уже полтора года назад. Сразу прошу обратить внимание на изображение. На экране у нас верхние две камеры. Это камеры IP 2 мегапикселя, с левой стороны Smart Sense 2 мегапикселя. 15 кадров в секунду записывает. С правой стороны на сенсоре Sony 2 Мп и записывает 25 кадров в секунду. Камера, которая Sony 25 кадров в секунду, она имеет более плавные, более четкие детали. И если объекты двигаются, они двигаются без рывков, более плавно. С левой стороны внизу у нас HD камера. Самая дешевая камера, ее стоимость 1370 рублей. С правой стороны IP камера. На что следует обратить внимание. В нижней строке у нас камера 1 мегапиксель. И слева, и справа. Единственное, что с левой стороны это HD подключение аналоговое. С правой стороны это IP. Камера 1 мегапиксель. На что стоит обратить внимание, что три камеры у нас записывались в один промежуток времени. А HD камера, она писалась в другое время. Но даже на нижних камерах, на IP и на HD видно, что у IP камеры, которая справа находится, у нее более чистое, более прозрачное изображение и более детализированное. Так, теперь интерес Отличие в дневном изображении Вы видите, что камера 1 мегапиксель Которая находится в правом нижнем углу Показывает очень хорошо Даже лучше, чем камеры 2 мегапикселя Но это только так кажется У камеры 1 мегапиксель У нее значительно уже угол обзора В тот момент, когда проходят объекты Очень хорошо Можно это увидеть Проходит человек На нижних камерах этот человек еще даже не появился, а на верхних камерах его видно уже достаточно давно, задолго, и объект в поле зрения находится значительно дольше. Опять же, если попытаться увеличить изображение, сразу будет видно, что камера 2 мегапикселя показывает изображение более качественное. Так, теперь ночное время. Что мы видим в ночное время, какие отличия? Камера HD, которая находится в левом нижнем углу. Обратите внимание, у нее практически отсутствуют цвета, можно сказать, что камера черно-белая этом она еще находится в цветном режиме. У нее просто светочувствительность и цветовая не позволяет ей показывать цвета. То же самое можно сказать на нижней камере справа. Это IP-камера. Фактически цвета она тоже не передает. Теперь сравним изображение на двух мегапиксельных камерах, сверху которые находятся. Вы обратите внимание, что камера справа сенсором Sony, она передает более плавное движение. В любом случае в ночное время объект, который быстро двигается, допустим, автомобиль, он смазан. У камеры, которая слева, верхняя, смартсенс, у нее тот же самый объект двигается с достаточно серьезными рывками. Это хорошо наблюдается, можно хорошо отследить это. Это будет влиять на возможность опознавания, распознавания вообще и на детализацию, конечно же. У камеры Sony немного отличаются цветовые настройки, поэтому изображение более в желтом цвете, но цвет она передает лучше. Еще один нюанс в том, что видеозапись производилась на улице Красный Путь в вечернее время, а у нас на улице очень много освещения, тем более это зима, сейчас от снега все отражается, весь свет. Поверьте, если эти же самые камеры поставить в области, день в поле, там света столько не будет и какие-то камеры показывать не будут вообще. Но вот я предполагаю так, что вот камера Sony, которая в правом верхнем углу, с нее изображение можно будет получить достаточно достойное. А камеры нижние HD и 1 мегапиксель IP эти камеры практически не будут показывать. Smart Sense, но это средний результат в общем-то изображение с нее будет неплохое, но оно в любом случае будет хуже, чем у камеры Sony. Так, теперь по поводу цены. По изображению на первый взгляд, конечно же... Не отличить, но если вот более детально присмотреться, то изображение очень сильно отличается. Очень сильно надеюсь, что видео было для вас полезным. Оно может показаться скучным: здесь нет экшена, ничего сверхъестественного не происходит. Но понимаете, если вы себя поставите на место того человека, которому необходимо сделать выбор ну, между той или иной камерой. Вот это видео для него будет наиболее полезное. Мы стараемся записывать все-таки не развлекательные видеоматериалы, а видеоматериалы, которые необходимы людям в работе. И необходимы для принятия решений Спасибо за внимание Подписывайтесь на наш телеканал Ставьте лайк До скорой встречи, друзья